Приветствую вас на своем канале и сегодня в своем видео я вам расскажу, как зарегистрироваться в Zoom с компьютера. Переходим в браузер, вводим ссылку. Ссылку я оставлю в описании. Это официальный сайт Zoom, откуда мы будем скачивать программу. Переходим по ней. Далее нажимаем клиент Zoom для конференции. Нажимаем загрузить. У меня он уже загружен. Давайте повторно сделаем загрузить и нажимаем открыть файл после этого у вас открывается окно зума Облачная конференции Zoom. вы можете войти в конференцию это без регистрации да если у вас ID и пароль есть допустим тот -то создал конференцию либо пользуется всеми возможностями а их очень много зарегистрироваться Самим. Нажимаем «Войти в», вот, и у нас выскакивает здесь окошечко. можем также здесь войти, если у вас есть Google-аккаунт, Facebook и прочее, либо создать новую регистрацию. Нажимаем внизу, вот здесь справа, видите, «Регистрация», и он нас перекидывает, опять же, на официальный сайт, где нам необходимо указать свою дату рождения. Давайте укажем 5 февраля. 1985. Так, сейчас сделаем. Нажимаем продолжить. Далее нам необходимо с вами указать адрес электронной почты, который у вас имеется. Я указываю свой, самовар PC, собакая.ру. Нажимаем регистрация. После этого у нас, как это окошечко, электронное сообщение для активации отправлено. Переходим в свой почтовый ящик и ждем письмо. Вот, она у нас попала в спам. Обязательно тоже проверьте, потому что у вас может быть письмо в спаме. Открываем его, и что мы видим? Мы видим здесь «Активировать учетную запись». Нажимаем на нее. Также внизу написано «Если кнопка не работает, скопируйте этот URL в строку поиска вашего браузера». У нас кнопка, к сожалению, не работает. Нам необходимо тогда скопировать. Копируем и вставляем браузер все мы опять переходим в следующее окно где мы вводим имя Дмитрий Петров вводим свой пароль пароль должен содержать как минимум из восьми символов Нажимаем продолжить. Далее этот шаг мы с вами пропускаем. Вы здесь можете просто пригласить своих коллег, указать их почтовые адреса. Но мы указывать никого не будем, мы просто пропускаем этот шаг. И нажимаем начать конференцию сейчас. Нажимаем открыть. Ну все, ребят, регистрация у нас завершена, поэтому пользуйтесь всеми возможностями программы Zoom. Так, давайте с вами проверим нашу регистрацию. Указываем почтовый ящик и вводим свой пароль, который мы указали при регистрации. Нажимаем «Войти». Все, мы с вами зашли в зум регистрация у нас была выполнена успешно ребят если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал всем пока